Доброго времени господа, с вами Алексей и канал Крипто вот, э, В предыдущем видео я рассматривал эфир кошелек и был задан вопрос, когда можно будет вывести токены с кошелька эфира. Я ну девушка задавал, я сразу же отвечу прямо в видео. Э, кошельки можно вот будет вывести на вот нашем кошельке эфира. Такая есть кнопочка токены. Это кошелек моя зарвалит есть токены. И вот тут у вас есть э -э -э, баланс токенов. Вот показан. И когда один из этих токенов будет выведен на биржу, у меня здесь появится зеленая надпись. Количество долларов. Сколько, э -э -э, сколько эти токены стоят? Э -э -э, ну, стоят в долларах. Вот, появится сбоку надпись доллара я вот буду отслеживать и когда эти надписи будут появляться я буду вам сообщать и говорить так что ну все на этом хватит я думаю рассуждать тогда приступим непосредственно к заработку наших чеков по 01 доллара вот, нашел такой интересный проект опять же airdrop вот, который раздает чеки Проект называется One Plus One. Вот. И шанс взять 15 тысяч чеков, если вы все сделаете. Э, ну, как у них баунти-программа. Призовой фонд 50 тысяч или 500 тысяч чеков. Один чек это 0,1 доллара. Вот. Нам за обычную регистрацию дают 100 чеков. 0,1 доллара и того это 10 долларов. Вот. И еще, видите, есть возможность выиграть 15 тысяч чеков. Так что всем рекомендую. Вот. Для того, чтобы, во-первых, перейдете на ссылочку, я оставлю под видео э на этот сайт. Вот. Потом вы делаете простое действие, регистрируетесь через любую соцсеть, которая у вас есть. Вот. Ну, вот у меня, допустим, есть Twitter. Все, я нажал кнопочку и авторизовался, перешел. Так, будете email, дата рождения. через походу галочку что ли 20 -е, 11 -е. ну да так вот я думаю а первый месяц вводите 11 там двадцатое так вводите сначала месяц потом день и год через такие вот э -э косые линии найдете наверное их. Мой... Ну дефи вот, мой опционально. Это тоже лайк. Нажимаем «Континуум». Так нужно что сделать? На подписаться на телеграм-чат, лайкнуть в Facebook и подписаться на Twitter. Вот. Значит так, говорим, плюс 50 токенов, плюс 50 чеков, подписываемся на Телеграм чат, Так, подписались, так, мое имя э, в Телеграме, Все его забываю, какое у меня имя в Телеграме. Так, вот это вот. Так, вводим сюда имя в Телеграме. Для того, чтобы система вас идентифицировала. Вот смотрите, вот 50 получил. Так, давайте теперь Facebook. Опять же дадим привилегии приложению. Ну, все, подписался. И подписываемся на Твиттер. Вы смотрите, что нам дальше дается. Вы открыли следующий уровень. Плюс один. Нажимаем. Нажимаем здесь Если вы хотите, допустим, участвовать в следующем раунде. Это называется баунти. Плюс один. Так. Приглашайте друзей, чтобы забрать 15 тысяч токенов чеков на, ну, допустим, реферальная ссылка, копируете, ну, допустим, я могу и вот в, в, в, в Твиттере сразу ее твитнуть без проблем, у меня как бы подписчики, ну, не твитается что. -то. Не хочет давайте в фейсбуке Да. Ну, вот распространяйте где ее можете там можете вконтакте распространять еще где-то вот это за каждого дают плюс 200 подпишите на email лист О, плюс 50 еще, да, нажал кнопку. Подпишитесь на ютубе. Еще плюс 25. Контакт группы. сколько здесь преимуществ в этой платформе а, там ВКонтакте имя для валидации а, Давайте так скопирую инстаграм наверное да затягивается выпуск но ну, смотрите смотрите все ставьте лайки делайте комментарии это все бесплатно я ничего как говорится ну хочу чтобы все заработали вот это мой первый проект но мне самое интересно как вообще будет реакция у людей. Подписался. Так, сюда инстаграм свой. Так, какой у меня инстаграм. сетите веб-сайт 180 секунд нужно на сайте быть через 13 дней начнется предтокен сайл а при токен это Распродажа 5 20 марта уже закончится. Вот. Я думаю, что скоро они тоже уже где-то через месяц появятся токены. 0,1 токен, 0,1 доллара цена. Вот мы уже сколько там набрали, около 300, что это там почти на 30 долларов. Я думаю, это вообще нормально. Собирайте, собирайте. Ну и цена будет расти, вот смотрите. Ну это скидка. 27 июня интересно 180 секунд прошло 180 секунд видите надо ждать 15 он считает интересно тоже ну давайте рассмотрим пока сайт экосистема тут яндекс деньги кошелек это все привязано говоря, у них. Ну, смотрите сколько партнеров куча все партнеры они тут объединились ну, серьёзно, да, что компания взялась за это дело так что я думаю что 30 долларов нам в любому выплатят возможно цены будут еще вырастут вот. всем рекомендую также делитесь с друзьями за каждого друга вам еще по 20 по 200 чеков дают 200 чеков это 20 долларов. Распространяйте усиленно. Чек. Видите, вот все у них. Как все интересно сделано. Концепция DAO. Вы видите, все круто. Круто все продумано. По любому русский язык есть. Да, что -то я что-то смотрю по-английскому. Бизнес-благотворительность в экосистему при помощи программе лояльности. Отлично. 700 тысяч благотворительных организаций. Это ну, да, неплохо. Так. Позволяет ритейлерам, участным бизнесам, вставлять вещи, при которых цена оплаты переводится в благотворительные фонды. Покупая подавая, пользователи получают баллы лояльности. А? Не понимаю, но ну, что-то интересное. Наверное, часть, не вся сумма, как и там люди будут зарабатывать. А среди Максим Поташов, Андрей Макаревич, Светлана Бень знаменитые люди тоже подключены, вот. куча компаний, ну очень интересный проект, я считаю просто перспективный, очень, тем более плюс еще благотворительность, это доброе дело, это очень хорошо. Вот. один чек, ну один долларов вот дают за один чек. Вот еще видите стоимость чек вырастет через 13 дней. One плюс один очень очень качественно. я да как бы удивился, что такой сайт, я думаю, что очень хорошее будущее. Какой-то мини-обзор я сделал. Получилось так. Вот. все секунды закончились. Так, нажимаем Get familiar with our bounty program. Я не знаю, что это такое. Опять 108 секунд. что такое но ну, я думаю что это очень интересно О, 178 секунд ну, это только в активном окне время отсчитывать ну ладно это я перемотаю давайте я пока нажму на паузу нажимаю на базу, время закончится я обратно к вам возвращаюсь чтобы ваше время не тратить ну что же, 180 секунд на сайте прошли вот, я держал активное окно на нажимаем кнопочку продолжить опять же 50 начислили загрузка OnePager не знаю что это такое pdf загружаем Всё, вот загрузилась нажимаем continue плюс 20 и download white paper Мы опять же загружаем download опять же один, один клик мышки 50 чеков плюс благотворительность так вот она загружается у нас white paper белая бумага ну что-то долго загружается, видать, крупный документ какой-то о 58 страниц да, неплохо ну ладно, мы читать их не будем, мы просто нажмем кнопочку Continuum. И все. Смотрите, спасибо за участие. Check to one плюс 1.1.1. One one. Все, я думаю, что на этом все. Распространяйте ссылочку реферальную, делитесь с друзьями. Вот. Ссылка на проект. Очень интересный получился проект. Просто вот, я не ожидал будет в описании под видео ставьте лайки дизлайки если вам не понравилось пишите свои комментарии на все вопросы я отвечу как зарабатывать как собирать эти токены и начинайте действовать уже ничего не бойтесь это не млм какая-то структура и вас просят что-то внести что-то грубо говоря где-то участвовать просто это все бесплатно Всем добра, на связи был Алексей, спасибо большое еще раз за внимание, до свидания.